Габриэль. Эмили, да. Нет, я выжила, жила. Ну, а ты кто еще такая? Я... И что ты тут делаешь? Помогай. Ладно. Работаю, как можно. Габриэль, как встал? Че вообще, что ли? Тупица. И что ты делаешь в моем доме? Я работаю здесь, же. И чем ты, как ты работаешь? Помогаю всем. <laughs> Ладно. Люблю, как ты лежала. Ты тоже лежал каждый день на диване, ну извините. Я же не сказал, что ты умер. Ты, я На диване работал. С Натали, наверное, да? Работали Дэм. вместе на пару, да? -м -м. Ты, ты нанимаешь Натали и не знаешь, кто она. О -о -о -о. <г financial llenzy> ну, мы заметили. Нет. Она хорошая, наверное. Он, наверное, видал вас в виде не... башкой Да, у неё, наверное. Надо его в больницу ходить, тут вот рядом. Угу. Так да где я лежала? Не на диване же? А где талисманный дусу? Угу. Как ты их потерял? А как наша дочь, Маринет, которая действительно какая дочь? дочь? Она... Как она умерла. Адриан, ой, а, а Маринет, а Адриан, -то... ладно, не важно. просто забей. Ее. Неважно. Она умерла. И где она? Что за отец, бесполезный просто. Ну ладно, там, работайте с Натали. На диване вон там. А я пойду, Нет. пожалуй. Ничего, она не уволена. Я не увольняю ее, все. уволен все, давай. все ладно, там работайте, сказал, работайте, со мной нельзя ходить, агресс, я гулять, все, давай, давай, давай, домой, домой, домой, я по делам, я вообще-то, да. да, домой, сказал, Ла. быстро домой пошел, так сейчас умрешь по дороге. Давай иди отсюда. Всё, сам умный. Умри по дороге. Сейчас ты умрешь. Вот ты уже умер. Все, давай иди работай там на три тебя заждалась уже. Вы же в месяц работаете. Только пошел. Кевший. Да, теперь... <свеское> <свеское> на на на Так, мне нужен мистер Бак. Мистер Бак. Нужен мистер Бак. Где? Так, где мистер Бак? Что за ягоды. Питательный. Сказал он... же, встретимся он. Да, да, хорошо, в итоге ничего не встретились. Голпец. О, да неужели, мистер Бак? Так. Мистер жук Ну-ка, ну быстро Габриэль домой. Тут с героями разговариваю, тут шпионишь. Пойдемте в другое место поговорим. За мной муж понял? Наркоман. Мы сейчас мужа кипятком обольем. Так, что узнал? Ринет умерла. Талисман потерял. Он был борожник. Ну, вы знаете, наверное. Талисман и потерял. Не знаю, что делать, где быть. Ну-ка, подожди. Стой, стой. он там продает? Сейчас ему его почку левую продам. Так. Кадлина. Слушай ты. Я тебя сейчас продам. Ну-ка, быстро. Надо вот, посмотреть на Иди сюда. Тупой. Да. Тебя вообще... Я хотя бы за какие-то цены. Тебя вообще за 0 рублей. Все. Все, я умираю. Полпес. Проходи. Твой муж, нарвешься ты на одно предупреждение и по башке я тебе дам. Опылись быстро с кустов этих. Пошел отсюда. Вот, и не знаю, может потом где-нибудь. Может он раздобудет талисман мой, бывший. Я вам не отдам его. Он мой будет конечно на неделю после недели я но все же здравствуйте сабина сейчас есть вкусненького ничего понятно ладно в этот гроб я его затолкаю с спасу. Он, наверное, больной человек. Шизоид. Ладно, мистер Бак, все, ладно. это а он сейчас подумает. Что я вам передаю что-то. Хотя я и так это и делаю, но все равно. Бриллианты на ры. Дюйсими. май май май Габриэль Чигрест. Уже там работаете, да, на втором этаже. Ну, работайте, работайте. Так, ты. Что за... Что... Ты вообще нагляд. какого фига ты хочешь за мной? Следишь за мной, продаешь. Что не попаде. Угу. Новый дизайн ты сделал. Что это за помойка? Живаем mm -hmm. в таком богатом доме. сделал какую-то лавочку. Прилава какой-то. Вот и живи в этой комнате. Я пойду в комнату. В комнату. Всё. В комнату. Сына. Не понял, что такое. Дочь-то чай. Бесполезность какая. Даже в комнату зайти не могу. Ага, здесь мы кушаем. Будет... Ладно, пусть на отеле хватит. Ага. Угу. Так, я так понял. Ладно. Поняла, тут какая-то фигня. Здесь лежала я. Сейчас гроб сломан. Ладно. Иди. Так. Так это что за проходы? Что за проходы тайные? Ладно, просто как-то отсюда теперь надо выбраться. Ну, ж... Я в шоке. А, ну тут есть выход, поэтому быстренько раз, раз. А он умный. Шу, Ладно, все, пойду в комнату, дучи, все. Сейчас я все равно зайду в нее как-нибудь. Ой, все, неужели? О. Это такое. А ну и ладно на эту фигню. всякая чушь. Ох, ну все, хотя бы тут похоже стало. Все. Габриэль я. Спать. Со мной запрещено. Ты спать.